Всем привет дорогие друзья, вот наконец-то пришла посылочка с маткой Давайте откроем ее и посмотрим, кого же нам прислали на этот раз Потому что маточка моя умерла, долго я ждал, долго, что когда мне ничего придет Все, в посылке больше ничего нету вот такая вот коробочка. Давайте откроем ее. Так вот. Да, значит, уплотнитель. Уплотнитель и сама пробирочка. И сама пробирочка. И давайте откроем и посмотрим, что же у нас на этот раз. Все ли нормально, все ли хорошо пришло. Пришла матка прямо с большими личинками. Большие личинки, это я так понял, наверное, скорее всего будут уже солдаты. Муравьев много, пока не считал. Примерно хоть прикинуть, посчитать сколько. Ну не знаю, штук 15-20 точно есть. Так что буду делать для них небольшую арену. В этот раз, наверное, в этот раз, наверное сделаю арену. Из стаканчика маленького ну вот как для анализов такие вот стаканчики маленькие, потому что их тут много и надо чтобы они уже бегали потому что много мусора в пробирке я смотрю воды много но мусора тоже много так что сделаем завтра наверное займусь дойду до аптеки и сделаю вот пришли мне мураши и матка на этот раз мне кажется поболее будет поболее они тут живут на этом все подписывайтесь на канал оставайтесь с нами всем пока